Hey buddy, we're still running What's tomorrow, up? right? Hey, hey yeah. All I do is practice know. Tai Chi, so you watch it. I'm gonna wreck you, money. I'd be oh on that. My Stupid. My, my bad. My bad. Stupid. My bad. Stupid. My bad. I need this downturn to end. I'm Zoom, the yep. Sucks, to huh? What the People in glass houses shouldn't throw stones. What if insects are actually tiny webcams controlled by the government? Okay. Telling the Morgan at the moment. You know it. I don't want to talk about this right now. I know it's a tourist what trap, right? but I love going to Bishop's WGF. I know how you feel. тут происходит, Hi there, Mr. Richards. looking good. Uh, hey, yeah. man. You know, if I I have to charge you, right? Отличная хуйня. Here we are! Arena War! This place is, as they say, crunk! Ho-ho! Crunk to the map! All set to bring this wreck-it match. Bullies win, there are no safe spaces, and people go home in tears. That's right. It's like Bleeder, but with more blood. Looks like the Arena World Wheel is getting some play. здесь чат никто не читает Что такие. идиот фея бедный обсуждать не хочу А, вот читаю. Ну, вижу, да. Вот, кстати, ты, кстати, тоже видишь, что пишешь. А, у тебя там еще и выходит такая штука. Чат, что ли, называется? Окно чата. Да я понял, Андрей. Понял. Тут думаешь, много кто заходишь? Ты тут один, так что единственный. задержка в 30 секунд получается от этого отвечаю кстати давайте покажу как я твоего брата не вижу вообще вот смотрим видишь у тебя томи градусник это Горит, что его нет. Его вообще нет. Вот в друзьях. Вот он. А, да, если сейчас я начну тебя звать как друзья... Видишь, он спит. Он просто спит тупо. Видишь, вот, вот, вот такая вот херня происходит. Вот потому что ты там, а я здесь. Я не знаю, только такое объясни. Роскомнадзор, зараза. Ты спишь, то есть тебя нет в сети. Написано, не в сети. такая херня происходит. Вот те, блядь, и игра. А ты смотри, что в чате пишет. Там там одна вот эта тема. Я этих дебилов даже обсуждать не хочу. Тут сумасшедшие, больные люди. мозгов нет они зашли в игру не играть не знаю что делать сейчас вот я вижу что я делаю как вот это тебе показывал вот у меня был какой там был? 201 уровень. Я один раз проехал. Уже 205 стал. бачу что-то фризит все это. Что-то карточку. Что Видеокартошок что горит. Вроде не горит. Это неадекватная игра. Здесь аудитория целевая, она уровня дебил. Других просто нету. Вот нормальный человек, думающий, взрослый, сюда не зайдет. Здесь неинтересно. Прикинь, ты что-то написал такое, что, блядь, попал, короче, под раздачу этого ютуба. Он мне предложил показать или не показать, что-то там ругаешься или что-то типа этого. Вот они знают про эту херню ну, некоторые знают поэтому не идут <с> потому что здесь как-то получается какая-то разрыв мозгов и они заходят сюда крушить ломать а получают блядь, гонку блядь. с, с мотоциклом а он ну, сука на дирижабле Ни хрена себе получается у нас YouTube такую же политику ведет. Вот ему это надо, блядь. Между прочим, он язык тоже распознает. То есть, если я скажу слово, где ты живешь, видео что попадет в бан. Шикарно, блядь. А, ну понял, я понял, я догадался, как ты его назвал. Он уже его всем надоел Нужно как-то разобраться Может у тебя что-то где-то заблокировано. Например, как вот сейчас показывать буду. Может у тебя где-то блоки стоят? В настройках вот здесь где-нибудь профиль. Конфиденциальность. У меня все включено, мне похера ничего не скрывает. Здесь, кстати, аватар можешь себе поставить. Ну, такую любую. Если ты делал свои снимки в социальной сети. У меня еще видишь, что сетевая информация. У меня над умеренный. У тебя может быть какой-то другой. Например, строгий. Тогда мы не встретимся. Например открытый. Тоже могут быть проблемы. Не говорится так говорит это слово. Там нехорошее... Ты к суету навел в чате. Сейчас тут, блядь, поналезут люди. Жесть Она у сумасшедшего, блядь Еба, пиздец. Вот какой расклад тут, ебать Я просто не хочу с ума сойти, поэтому играю. Мне тут просто блядь, заняться нечем. Мне вот остальное все надоел. Да их, ясно. Машина нахуй нужна Вот нахер мне нужна Было у меня три машины Ничего, они мне не нужны тут я с тобой соглашусь я где-то наверно до 33 лет вообще не подходил к компьютерам вот только с целью работы какие нахуй игры а сейчас вот время есть поэтому я играю я наверстываю Потерянное поколение Кстати, кто-то еще в чате Два зрителя А, ну это я, блядь Нет. Не, не я, блядь А, ну да, я и ты Или меня два Так А че никто не идет играть Вот, круши ломают Я хочу Я хочу 210 уровень хочу, блядь, 500, нахуй, уровень. У меня первый персонаж уже задрот. Он, видишь, что они пишут? там делать нехуй, они дебилы конченые, блядь. Это какую чушь, нахуй, пишут, блядь. Вот сидит, блядь, блядь, прыщавый, блядь. Долбоёб, нахуй. Пишут какую-то ересь, блядь. Кусок говна, блядь. Я вот про тех, кто в чате. Чё, блядь, понимает, нахуй? Сидит, блядь, ещё молоко у мамы просит. стой автолюбитель автолюбитель стой ты че такой некрасивый какой грабиян Мне просто до такси не хватает. Все зависло нахуй вообще как и обычно. Они а видишь, блядь. Нельзя сумасшедшему объяснить, что он сошел с ума. Он, он тебя не поймет. Вот поэтому здесь много читеров. Это их такой мир. Ебать! ты умеешь так выкидывать точнее получается не ты выкидываешь всех а просто сам выкидываешься в, в пустую сессию в открытую вот как я сейчас сделал можешь, в принципе использовать через диспетчер задач Процесс приостанавливаешь секунд на 8 и все вылетают. Точнее ты вылетаешь. Ну вот так получается, что как бы. Вроде ты и в этой сессии, но ты их не видишь. Я тебя тоже не вижу. А раньше было, блядь, пустые сессии. А сейчас, их, сейчас и их нет. Что-то с игрой происходит странно. Здесь надо больше 200 раз выиграть. Ни разу не проиграв. Тогда станешь легендой. Вот это... Это долго, блядь. Давай твоего брата искать, где он там? <свят> <свят> вот как его искать, если он не в игре? Очень странно, да? Ничего я не красивый Смотри, какой цыган. Нормальный цыган. Нет. Он каким персонажем играет? Другим? Девушки, поди. в этой игре, блядь, я что-то тут заебался. Ну, у меня вот, вижу, два перца. Такие блять хуяшие Это вот 542 уровень Задротный Это так себе нищеброд Я вот этой даже боюсь играть А я читаю да Не обращай внимания. Я читаю то что ты пишешь И говорю что то там своем блядь опять материться что какая хуйня пишет короче показать не показать ебать я чат засрал показать а и на слово ебать он что ли так реагирует Ну, пиши в следующий раз не ебать, а снашать или как-нибудь там что-то <смех> совокупляться. <смех> да ничего, нормально, ты пиши, пиши. Ну, просто знаешь, потому что херу знает. Сейчас вот, Сейчас вот что-нибудь такое, блядь, произойдет. Ютуб подумает, что здесь весело. И зайдет еще, блядь, человек 3. И эти люди потом зайдут в игру с читами. И меня нахуй выкинут. Тут обычно именно так и происходит. Вот опять. Сношать тоже нельзя, короче. И совокупляться тоже нельзя. Прикинь, нельзя, нельзя, короче, вообще. Вот это цензура, блядь, вот это я понимаю. А я материюсь тут как сапожник, мне похер. Может и на, на это, кстати, тоже реагирует, потому что он же распознает речь. там сидит. Я лучше с цыганом поиграю. Он видишь, у тебя, у тебя на мониторе, кстати, на экране, у тебя весь чат высвечивается, высвечивается слева, да, слева, с буквами. Вот как здесь я вижу вот такая херня. Нагадил не банит, видишь, нагадить, гадить можно, короче, Сношаться нельзя, гадить можно. Вот так вот, видишь как. пиздец дождь начался вот до такси ему остался всего уровень не уровень ну да пятую часть и можно будет ладно ясно Сейчас попробую еще лоха поймать. Это Роскомнадзор был. Видишь? Он... А, или украинский вариант. Там какой у вас надзор <с> то есть короче они сейчас смотрят читают и думают на каком слове нас нахуй куда-нибудь посадить блядь, в тюрьму блядь, или расстрелять <с> не страна блять а пингвинари кстати я сейчас выключу трансляцию потому что они у меня если заметил они у меня все по 42 минут вот такой вот я, в принципе, загадочный А потом, может, еще раз включу Ну, там через перекур Там еще как-то так Просмотров даже 5 было. Вон, видишь, еще То есть, это был и ваш Роскомнадзор, и наш Роскомнадзор, блядь. И ты, и я, и еще кто-нибудь. Бабушка. И Майкл Джексон, блядь. И вот этот стримлапс Декс, блядь. Он тоже же чат открыт, а значит это лишний человек, как будто еще смотрит. Вот так устроена тут жизнь.